Здравствуйте, с вами Диана Пилан и онлайн-школа ILS. В этом видео для детей, изучающих английский с нуля, ваш ребенок познакомится с конструкцией «there is», «there are», а также расширит словарный запас прямо из сердца Мексики, Чеченицы, города древних майя. ILS – your bilingual feature. Итак, конструкция there is the right» используется, когда нам нужно сказать, что какой-то предмет, человек или животное находится в каком-то месте. По-русски обычно мы говорим, например, в Чеченице находится или есть храм. В английском языке лучше использовать конструкцию there is the right». Она как раз для этого и существует. There is a temple in Чеченица. Друзья, помните про голову дракона? Голова дракона is всегда ставится, когда мы говорим об одном предмете, одном человеке или а, одном животном. И таким образом мы получаем there is. Или же можно использовать краткую форму. There's. There's a temple in cheченица. There's a чеченица. house in cheченица. In Чеченица. Как нам построить отрицание с конструкцией зарездера? Очень просто. Мы прибавляем частичку not и получаем isn't there isn't There isn't a supermarket in Чечница. There isn't a supermarket in Чеченица There isn't a library in Чеченица. Чеченица. Чеченица. Друзья, как построить вопрос в конструкции There is The В Чеченице есть обсерватория. И мы снова вспоминаем про голову дракона. Is. И мы переносим is на первое место. Перед there. И получаем. Is there an observatory in Chichenitza? Is there an observatory in Chichenitza? Is there a supermarket in Chichenitza? Is there a supermarket in Chichenitza? Is there a library in Chechenitza? Is there a library in Chechenitza? Для того, чтобы построить краткий ответ с этой конструкцией, существуют два варианта. Yes, there is. Yes, there is. No, there no, there isn't. Is there an observatory in Чеченица? Yes, there is. Yes, there is. there an airport in, Is there an airport in no, there isn't. no, there isn't. На этом пока все. Подписывайтесь на мой канал и социальные сети. Изучайте английский совершенно по-другому. Просто, быстро и интересно. До встречи в следующем видео. С вами была Диана Билан и онлайн школа ILS. ILS.